Всем привет! Вы на канале Ты КТВ, и сегодня я снимаю проект Мама, купим мне пони. Давайте начинать. Ой, же как хорошо сидеть на моем любимом кресле. Анака, вставай! Это не твое любимое кресло, это общее кресло. Ну, сестра, хватит, это не твое, это это наше общее. Я не виновата, что я должна жить вместе с тобой а, в комнате. Почему нам отдельно комнаты не сделают? Ах. Зато вот этот комод это только моя территория. Ну, комод, может быть, и твоя а диван, а, а тогда кресло это мое. Угу, твое. Она, она общая. Мы на нем вместе спим. И хочу вам а, сказать мои извинения что у меня нет кровати и почему они спят э, на кресле, потому что кровати я не знаю где они. Так, все, пойдем. Я маме буду жаловаться, что ты заняла мою территорию, мой комод. Я твой комод вообще-то не занимала. Ага. А кто вчера положил туда свой пенал? Это не я была. А то Фифи, что ли? Нет, не Фифи. -фи. Тогда ты. все, мамуля. Да, девочки. Мама, а она вчера на мой э, туалетный стул... Мамочка, мы хотели сказать, что мы вчера очень хорошие получили отцик. Нет, мама, мама, мам. Ну хватит вам. Кто-нибудь один, говорите. Можно я, мамочка? Нет, говори, Флава Лючес. Мы вчера и сегодня с сестрой получили просто прекрасные оценки. И я очень хочу, чтобы мы пошли сегодня в торговый центр. Ну, хорошо, пойдем. Я согласна. А ты что хотела сказать? Ничего, мамочка, ничего. Хорошо, тогда собирайтесь. Сейчас пойдем. А, кстати, новость... Ваша двоюрная сестра AppleJack и ее мама Пинки будут э, тоже в магазине. Хотите? Э, ну почему бы и нет? Я тогда им позвоню, а то мы хотели с ними э, э, в эти выходные встретиться. Я думаю, в торговом центре будет идеально. Я. Я свой телефон позвоню, а то я свой потеряла. Все, я пошла. Телефон. Ха-ха, твой телефон взяли. Ну и что? А сейчас я возьму и твоего прилипалу выкину. Не надо выкидывать. Тогда не лажь свой пенал на мой комод. И тогда ничего не будет. Поняла? Да поняла я, поняла. А если ты свои вещи будешь ложить на э, мою кресло, тут то тоже все поймешь, поняла? А -а -а -а! Как я злюсь! А -а -а -а! Что ты натворила? Я ничего, это ты что натворила! Еще раз! Ты обрушишь мой комод и я все расскажу маме. А ну-ка убирайся! Ну ладно, ладно. Ты чуть мою пони не сломала. Ничего не сломала. Так. Все, молодец. Я ничего маме не расскажу. Мамочка, мы готовы. Это хорошо. Сейчас и э, ваша э, двоюродная сестра с тетей подойдут. Сейчас я положу телефон в сумку. Идемте. Так. Э, Пойдем, мамочка. В торговом центре. Так, ну что, вы не видите их? Нет. Нет. Ладно, идите пока, посмотрите что-нибудь, а я тут стою. С чемоданом. Идти, идти. Здравствуйте, тетя! Лада, ой, здравствуйте! Ой, привет! Привет! А где твои дочки? Я думала, ты с дочками придешь. А, девочки, идите сюда! А я быстрее, я быстрее... Я быстрее... Ой! Я здесь. И я здесь. Привет, изстремки, уехал! Ой-го! Аккуратней. Привет, Applejack. Привет, Applejack. Как я рада вас увидеть. Их, пойдемте пони смотреть. Мама, пойдем пони смотреть? Да идите, конечно. Ты не против? Нет, нет, пусть идут. Идем. Пойдем. Так, а мы пойдем тогда вещички смотреть, да? Пойдем. Вещички. Да. Тут, как обычно, много пони. Да, я это знаю, сестра. О, а давайте тогда да, сейчас попросим родителей какой-нибудь пони копить. Я так хочу, я так хочу. Да-да-да-да. Да, Да, конечно, сейчас. Мама! Да, дочь. Ладно, я... Так, э, мама, да, дочь, ничего ну, ты кричала? Эм, да я это хотела спросить. Мы с сестрой и с Applejack, да, что там с Applejack? А, мы хотели троём а, по пони купить, ну ну хорошо, я вам разрешаю купить пони, главное чтобы были ну, какие-нибудь недорогие чтобы они были небольшие, потому что а, у вас и так есть большая пони, а большие пони очень много места занимает, поэтому какие-нибудь маленькие купите, ну вы поняли а, да, ей скажи, чтобы она недорогие брала, Хорошо Хорошо Ладно, мы как раз сейчас к вам пойдем. Там вещи посмотрим. Чумодан. Чумоданчик. Хорошо. Mm. Так, все. Наша мама разрешили. Это хорошо. Так, кого бы взять? Тут, конечно, небольшой ассортимент, но что-то можно выбрать. Я беру миниатюрных, я не люблю больших. Так. Кого бы взять? У меня. У меня вот из этих есть только вот эта вот радуга. Хочу Пинки Пай ну. вот, такой. вот, я возьму Пинки Пай Она очень на мою маму похожа так. Мама, можно взять Пинки Пай? Да, конечно он кстати, на меня очень похожи. Брат, у меня нет Пинки У меня вообще там мало кто есть Ну хорошо, иди пока с этой пони А потом, когда будем к кассе подходить Ой. Подходите сюда Хорошо, мама Хорошо. Так, так, так, так, так. Все, мама разрешила вот эту вот взять? Так, хорошо. Если разрешили, я сейчас тоже какую-нибудь понял вымерла. Нет, я буду первая. Я же тебя младше. А знаешь, есть такая еще другая поговорка. Старше надо уступать. Неправда, младше надо уступать. <свы> ну ладно, выбирай. У меня только большая. Я хочу маленькую. У меня вот этой принцесса не было, поэтому я вот эту принцессу возьму. У меня вообще никакой не было. Я вот эту маленькую возьму тоже. Хм. А я возьму большую, и мне мама разрешит. Мамуль, да, можно мне большую взять? Дочь, я же сказала, нет. Мама, ну ладно, они же маленькие. Им же нужны такие маленькие пони, а я уже большая. Мне нужно большая пони. Я что, буду как маленькая, что ли? Хорошо, возьми. Только смотри, чтобы она прям недорогая была. И чтобы она могла вместиться в вашу комнату. В вашу комнату вместиться. Хорошо, мам, я там такую видела. Она мне разрешила взять большую. Ха! <связь> <связь> ладно, выбирай. и хочу вот эту. Это блестящая Applejack. О, она на меня похожа. Ее также зовут. Да, я знаю, это она как на тебя очень похожа. Так, э, ладно... Я пойду маме скажу, что мы все выбрали. Мам. Да, дочь, что? Мы все выбрали уже. Хорошо, позови сюда Flower Wishes и Applejack, хорошо? А то мы хотим вам, э, ну, наряды примерить. Мамочка, ты меня звала? Я слышала, вы там что-то сказали звать меня. Ой, Ах, Почему я должна две пони таскать? Ах. Да, мам, что? Так, э, Applejack иди к маме вы уже уходите. А, как жалко. Ладно, пока, Флама Мишас, пока, Ролики. Пока, Apple Джек. Пока, Apple Джек. Так. Ну, ладно, доченька, пойдем. Все, пока, сестра. Пока. Все, пока. Давай, доченька, сейчас на кассу встанем. На кассу сейчас. Мы ну, давайте сейчас тоже встанем уже это на кассу. Сейчас только вам юбочки быстренько примерили. Вот вам, я думаю, розовый подойдут. ну, вы же, сестры, я думаю, вам вот такие вот. Выбирайте. Я хочу яркую. Хорошо. Тебя найдет очень. А я хочу вот этот приметь. Все, вам все идет. Давайте ложите эти юмочки, и мы идем. Все. Так, все. И пони. Так. Здравствуйте, пробейте нам вот эту пони, пожалуйста. Конечно, сейчас. Так. Здесь с вас всего шесть, а триста рублей. Подождите. Вот, Спасибо за покупку. Заходите к нам еще. До свидания. До свидания. Все, пока. Пока. Так, следующий. Идем, идем. Так, пробейте нам, пожалуйста, вот эти вещи, девочки. Вы ничего не хотите взять, точно? Мам, подожди еще пять минуточек, ладно? Я сейчас посмотрю, он сбегу что-нибудь хорошо. Ой, мы сумочку забыли взять нашу. Так, сумочку сюда. Так. Так, у моей есть... нет расчески. Сестра, будешь брать расческу? Давай возьмем какую-нибудь. Да. Ладно, я возьму вам расчесочки. Я взяла расчесочки. Я еще хочу вот этот аксессуар. Все. Ты не будешь ничего брать? Нет, ничего. Все, тогда пробить нам это все. Да, это все? Да. Бздык. Бздык. Бздык. Вздик. Вздик. Вздик. Вздик. пи пи пи Так. А с вас всего 2000... А нет... А 2500. Все правильно. Так, все, держите вот. Так. Спасибо за покупку. Заходите к нам еще. Все, спасибо. До свидания. Так, девочки, давайте юбочки надевайте. Это, ну... Чтобы не нести их. Да. Как мне это идет? Ой. Вот мне кажется, эта юбочка идет больше, чем тебе. Да сейчас, прям. Да сейчас, прям, да. А вот да. Так, девочки, хватит ссориться, идемте. Так. Так, все, все взяли. Да, мамочки, идем. Так. Вот ваши вещи. Так, мою сумку с телефоном я сюда к вам поставлю. Так, ладно, девочки, я пошла к себе. Да. Ой, еще один хороший день, когда нам мама купила пони, да? Ну да, в принципе, хорошенький. Надо только расставить их, а то... Так, раз. Так, а куда эту луну? А я ее вот сюда поставлю аккуратненько. И расчесочки наши. Ой, а мне надо на свою расческу брать. Это же твой комод. Ой, сестра, прости, что я это, ну, так на тебя ругалась. И ты прости. Мы же сестры. И всем пока. Подписывайтесь на мой канал. И ставьте лайки. Всем пока. Пока-пока.